Здравствуйте, я сестра Джой. Вы хотите установить здоровье ваших покемонов? Нет. Не могли бы вы подсказать, где мы можем переночевать? О, недалеко в нашем городе есть отель. О, это замечательно. И цена 2000 пакети долларов за ночь. Что? Это примерно 9-10 боев. А у нас ни одного покемона нет. И мы больше никак не можем заработать деньги? Нет, в мире покемонов ты только так их и зарабатываешь. У тебя есть команда покемонов, и если ты побеждаешь тренера, то получаешь немножечко денег. А если тренер побеждает тебя, то вымогают деньги у тебя. Хорошо, как нам поймать покемона? Нам нужно покебола и покемон. Чтобы поймать покемона, мы должны ослабить его. А сражаться могут только покемоны друг с другом. И как только он ослаб после битвы, нужно кинуть на него покебол. Это глупо, нам нужен покемон, чтобы поймать покемона. Поэтому, когда тебе исполняется 10 лет, ты отправляешься 1 апреля... Путешествие. Но сначала заходишь в какую-нибудь лабораторию какого-нибудь профессора покемонов, и он вручает тебе твоего первого покемона. Покемона Стартера так называют их, да. И тебе на выбор дается три покемона. Стихия огня, воды или листвы. Ты выбираешь какого-нибудь покемона и идешь надирать задницы своим противникам и вымогать у них кэш. Получается, нам нужно вызвать нескольких тренеров на бой, чтобы получить деньги Замечательно, а чтобы вызвать на бой, нужен покемон А чтобы поймать покемона, нужен уже имеющийся покемон Сестра Джой, верно? М -м да А здесь нет неподалеку лаборатории какой-нибудь? А, если честно, есть неподалеку лаборатория профессора Джунипер мы в Юнове, Сестра Джой, а что это за город? Лакуноза. Мы чтим старых покупателей и специализируемся на часах. Это очень далеко от лаборатории профессора Джунипер. Да, ты прав. И не облокачивайся на меня, пожалуйста, Милк. Значит, ночевать придется все-таки на улице. Холодает. Так, замерз. Пак? Да, это я. Что это за новый прикид? И ты выглядишь намного лучше. Красавчик, да. И это обошлось мне в три тысячи долларов. Во сколько? А -а -а, танго тебе не рассказывала. Нет. Пошли, пошли. А -а -а. Спасибо, спасибо еще раз за то, что вернули эту статуэтку Да, да, но что эта статуэтка делала в лесу? Мы еле сбежали от покемонов, которые хотели на нас наброситься Ой, не знаю, без понятия, я часто там гуляю Статуэтка бога покемона Арсиаса передавалась нам из поколения в поколение Знаете, я даже не знаю, как вас отблагодарить ничего не нужно как ничего не нужно нет ну правда <свят> ну я могу дать тебе кое-что мне видишь ли наша семья занимается очень необычными видами покемонов их называют мифическими это очень редкие покемоны их практически не найти возьми этот покебол Извините Пак, а, Пак, Пак, ну что же ты так себя ведешь? Все в порядке, не переживайте Всего хорошего Ей дали покемона Что? Я думал, выполнив задание, нам дадут бабки Значит, вы пытались выполнить какие-нибудь задания Агась? Ну так, кто в покеболе? Да ну не может быть Шеймин Ну привет, малышка. Теперь мы одна команда, да? Итак, пора вытряхивать бабло. Да. Ты прав. Твоя возлюбленная все еще желает найти тебя, Вальцер. Все, чего я хочу. Да, чтобы она прекратила путешествовать по мирам. Это слишком опасно. Рано или поздно она не сможет вернуться назад. В этот раз она не сразу изменила свой облик. Ха. Странненько, не находишь? Новое обличие формируется из твоих же клеток в своем теле. Они, конечно, не исчезают, но некоторые отмирают, разрушаются. Это все из-за энергии, которая нужна, чтобы перевоплотить тебя. И если это продолжится, если она продолжит путешествовать, рано или поздно ее тело просто превратится в пыль. Вот как бывает, Анаэль, избавься от ее друзей. Они осложнят нам задачу. Ты заключил контракт с эльфом? Только из-за этого? Из-за этой девчонки? Ты же знаешь, мы эльфы еще хуже, чем демоны. Я забираю половину твоих лет жизни. Ты играешь со смертью только из-за нее? Только из-за Отлично, отправляйся в покебол, Шеймин. А, как замечательно, у нас есть и денежки, и покемоны. По правде говоря, я всегда мечтала о таком друге. Или друзья. Смотрите, кто настоящий мастер покемонов. К слову, почему только Полька меняет свою внешность? Потому что у меня большое количество ханги потому что именно я вас перемещаю По этим мирам Скажем так, под мир подстраивается Только тот, кто Перемещает других Или перемещается сам Это сложно объяснить К слову, новый образ тебе очень идет Согласен Полька-лисичка очень миленькая Ах, Спасибо, Пак Пак, да, милк? Ты не видел танго? Ее уже час нет. Наверное, ищет гостиницу. К слову, Милк, советую не очень так привязываться к покемону. Почему это так? Нам же все-таки нужно возвращаться и в свой мир. Вот именно. Я уже нашла нужную трещину и написала отчет. Ты портишь все веселье, Танго. Милк, побольше ответственности. Мы ученые, мы исследователи. Мы не можем застрять в этом мире навечно. Как бы он симпатичен нам не был, мы не можем забывать о реальности. Но что нам делать с покемонами? Вы сами их ловили, вы сами и решайте. Между прочим, нахватило бы одного. Нам нужны были только деньги, чтобы переночевать где-нибудь. Ты жестока, Танго. Я говорю лишь правду. Я не хочу засовывать их в компьютер. Шесть покемонов остаются у тебя в команде, и ты можешь их с собой таскать везде, а остальные перетаскиваются в компьютер. И там они остаются, своих покеболов, пока ты их не достанешь. Если бы это была игра, я бы и вправду оставила их в компьютере, да и не заморачивалась. Но... Этот мир слишком реален. Столько морок из-за каких-то животных. В общем, решите, что будете с ними делать, а я пока забронирую нам номера. Неужели мы и вправду должны отпустить их? Мы в ответе за тех, кого приручили. Но... Похоже, это единственное верное решение. Нет, не единственное. В мире покемонов есть что-то типа «няньки». Приют, но нянька, да Пак, не говори мне, что ты реально Хочешь оставить их там А где еще? Там они точно будут в безопасности И о них позаботятся Я не против Надеюсь, Шеймин Там их правда будет лучше Ладно Хорошо Я же просил не убивать никого. Вы этого не просили. Быстрее. Уходим отсюда. Слушайте, повернусь вам, господин. Танго. Танго. Я никогда не наблюдал подобного. Слишком странная атмосфера. Приветствую! Меня зовут Коннор. Я андроид, присланный из Киберлайф. Кажется, произошла ошибка. Миры перемешались. Похоже, ей их правду не помочь. Меня зовут Хина и вообще я из другого мира. <с> ну да ладно. Ну ты, конечно, и натворила, Полька.